хочу представить тем, кто еще не знает Айтана Шишкова. Про него я говорил, что он наш специальный гость сегодня, и мы рады его видеть. Вчера мы общались с ним, и я был у него дома, мы говорили, и я почувствовал, вау, я хочу Айтана пригласить, то, что он со мной там говорил, пусть скажет всем. И знаете, здесь в Израиле я он был второй человек, с кем я начал продолжать свою, свою духовную деятельность из 1996 по 2001 год, пять лет кряду я переводил его, поэтому нормально знаю его э, фразеологию, как он строит мысли и слова, и, кстати, он неплохо понимает и по-русски его предки, приехали с Болгарии, почти тот же язык, хоть он родился в Америке, но он в Израиле уже около 30 лет, и он всегда был моим старшим пастором и человек, на которого я равняюсь до сегодняшнего дня. Поэтому давайте сейчас обратимся и послушаем Эйтана, но, наверное, начнем с того, что еще раз попросим Господа о благословении. «Прошу тебя, Небесный Отец, открой наши сердца для твоего послания». И будь с нами, в Ашем Иешуа Хамашир. Амин. Итан Бавакаша. Шабат шalom. Я очень рад быть с вами. И я очень рад быть с вами. И сегодня для тех, кто знает меня иной раз спрашивают вопрос. Итан, лама, кула, сиар, ве, азыкан, Почему у тебя, ты, ты отпустил такую длинную бороду и у тебя длинные волосы? И знаете, это как раз тот момент, когда я отпустил бороду и волосы, потому что я в одном кино изображаю Моисея. И вот я как раз посреди процесса отращивания того, что должно расти, и посреди фильма, в котором я играю Моисея. И именно поэтому я вошел сейчас в образ Моисея. И знаете, когда я читаю вот эти главы, я думаю, что делало его способным стоять перед фараоном. Понятно, у него был... Много веры и много смелости. Но если мы вспомним, что было с ним в пустыне перед тем, как Бог призвал его, и он уже долгое время, живя там в пустыне, не был лидером большого количества людей. И на самом деле, когда Господь Бог из огненного куста сказал ему «Я призываю тебя, чтобы ты стоял против фараона». Мы видим, как он пытался спорить с Господом, принижая себя и говоря, недостоин, недостоин. И я думаю, что в некотором смысле он был очень похож на нас сегодня, стоящим против обстоятельств жизни сегодняшнего времени. И он говорил, я не знаю, я не могу. И я не тот человек, которого, который нужен тебе, чтобы сделать что-то для людей. И я не умею говорить складно. И вся вот эта анти- Противостояние Мицраема, Египта и фараона ⁇ это слишком для меня. Я против такого не выставил. Но там, между строк, мы видим, как Господь Бог реагировал на вот эти вот сомнения Моисея. И ответ Божий был примерно таков. Вот то, что ты говоришь, что ты не можешь, это как раз та причина, по которой я тебя избираю. Ты чувствуешь, что ты маленький и слабенький, и я тебя избираю именно поэтому. И я просто слышу, вот к нам сегодняшнее это обращение, когда мы стоим против всех тех обстоятельств, которые разворачиваются. Тогда мы слышим все эти устрашающие новости, мы чувствуем себя тоже слабыми и неспособными. И есть другой образ в Писании, который в своем поведении сильно напоминал Моше, это был Иисус Навин, Ягушуа бен Нун. И мы, подобно Ягушуа бен Нуну, заходим на абсолютно новую территорию, про которую мы ничего не знаем. И я хочу читать для вас сейчас некоторые стихи из Иисуса Навина с третьей главы и толковать их. И в четвертом стихе здесь прямо написано, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. То есть здесь как раз и говорится, вы никогда близко не ходили этими путями. И мы находим себя в состоянии, когда перед нами абсолютно новые обстоятельства. И в нашем жизненном опыте мы не помним эпидемии. Они были раньше, но мы не помним их. И у нас никогда не была ситуация, когда После каждого карантинного закрытия наступало следующее и следующее, и это уже в течение года. И именно поэтому я чувствую, что Господь Бог хочет сказать нам нечто к нашим сердцам из-за той ситуации, в которой мы находимся, чтобы укрепить нас, и чтобы обновить и укрепить основания нашей веры, укрепить наши сердца. И мы сейчас переходим к пятому стиху третьей главы Иисуса Навина. И сказал Иерушуа, Иисус народу, осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». И это было первое повеление. И это для нас такое же повеление, быть освященными. Святость это отдать себя в принадлежность Господу Богу полностью. И апостол Павел в Новом Завете параллельно говорит такое место: дайте свои тела Богу в жертву живую. И чтобы зайти на непонятную территорию, которая перед нами, мы должны быть освящены или посвящены Господу Богу. Шестой стих. Священникам же сказал Егошуа, возьмите ковчег Завета и идите перед народом. Священники взяли ковчег и пошли, перед народом. И это еще два очень важных шага. Носить э, ковчег завета. И у каждого из нас, благодаря Ишуа, есть Завет с Господом Богом. Мы И мы не просто уверовавшие. И вера в Господа Бога через Иешуа Мессию это не идеология. Мы на своем личном образе вошли в состояние завета, близкого отношения с Творцом бог израиля через своего сына мессию еще и для нас важно не забывать ни на минуту что бог к нам общается лично мы очень близки с ним и у нас есть личные отношения с творцом небес и земли и написано здесь, и пошли священники перед народом, то есть важно стать перед народом, то есть это задача священника. И вся эта история здесь описывает переход реки Иордан. И одно из названий израильского народа, это евреи, с лавор, переходить, перешли реку. И сейчас мы читаем седьмой стих. И здесь такие слова, как я был с Моше, Бог говорит Иисусу Навину, так, я буду с тобою. И это абсолютно важный факт, что в любых обстоятельствах Бог будет с нами. И именно это время для многих научиться, как пребывать в его присутствии. В каждый момент времени и основания этого мира потрясаются сейчас и всякие обстоятельства просто трясут мир не только пандемия И все эти тяжести они просто становятся иной раз непосильными для стандартного человека. Но Бог хочет, чтобы мы, как Его народ, знали любой момент времени, Он с тобою, с тобою лично. И иной раз мне нужно закрыться и побыть в тишине и напомнить самому себе, потому что Бог, Бог пребывает во мне, со мною. Он всегда Одесную меня. И Он никогда не оставит меня. Восьмой стих. И тут есть такие немножко странные слова. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи. Как только вы войдете в воды Иордана, остановитесь там внутри, в реке, остановитесь. И здесь такое ощущение, что Бог говорит, не пугайтесь, продолжайте идти. Все кажется очень странным и пугающим, но вы идите. И он через Иисуса Навина обращается к нам и говорит, идемте, идемте, заходим туда. Это кажется бурно, опасно, Иордан тогда был не такой, как сегодня, но вы идите за мною, идемте за мною. И меня какое-то время назад пригласили сниматься в этом фильме про Моше. И одна из сцен, в которых я там участвовал, которую мы выстраивали, это... Проход через крас, красное, черное, черное, красное море, когда воды моря разошлись. И через какое-то время, с Божьей помощью, я надеюсь, у вас будет возможность увидеть этот фильм и оценить его игру. Я не буду вам объяснять, как, но там по-режиссерски сделали, и вода стояла с двух сторон. И, э, в Моисе, в Моисе, в церкви, и когда они там подняли воду, и вот я стоял там, то я вдруг понял, что у Моисея должна была быть невероятная энергия зарядить народ. Идемте за мною, не бойтесь, потому что там они просто были в шоке. Есть страх. Это, это натурально, это, это, это естественная наша реакция. И в эти дни, к сожалению, у нас есть естественная реакция страх. Это, это нормально. И Бог сейчас к нам обращается. Идем со мной. И не только идем со мной, но не бойся остановиться посреди реки, там, где воды с двух сторон. И священники вот эти стояли посреди Иордана, реки. Это была вода. И по сути, это был как бы пропускной пункт, между прошлым и благословенным будущим. И Иешуа придет. Как мы можем войти в тот период, когда мы будем ожидать возвращения царя царей? И именно поэтому Бог призывает нас, подобно этим священникам, стоять посреди трудностей. И чувствовать, что мы держим его за руку. Девятый стих. И Иешуа сказался нам Израилевым, идите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего. И если мы реально понимаем, то вескость, актуальность, сила Слова Божьего никогда не были более актуальны и важны, чем сегодня. И моя молитва о вас, чтобы каждый день вы были в состоянии открывать это Слово и читать его. И чтобы вы могли входить в реальность Божьих обетований, принимать их в свою жизнь. И важно, через Писание слышать его голос. И я никогда в своей жизни до сего момента не нуждался в таком личном взаимоотношении с Господом, как в эти дни. Но мне не надо уговаривать его, поговори со мной, поговори со мной. Потому что Он любит нас. И он знает все трудности, через которые мы проходим, и в этом сложном периоде он как раз-то сам хочет к нам говорить. Нам нужно только остановиться. И есть много всяких э, мыслей и тревог. И многие из этих сложностей могут раздражать нас и распылять наше внимание. Но выйти и уединиться с ним ⁇ это его призыв. Но для этого вам нужно выделить хоть какое-то минимальное время, чтобы не поддаваться всем вот этим потрясениям. Я читаю вторую часть 10 стиха. И здесь сказано, «И узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас Хананеев и все остальные народы». «Бог всей земли» здесь сказано. И когда сказано «Бог всей земли», на русском здесь немножко иначе, но в иврите «Бог коль арец», «Господь всей земли», то есть «Он Господин всего». И сказано, я буду посреди вас находиться. И он приведет нас в обетов... к обетованию, которое он обещал нам. Я прошу тебя, Небесный Отец, чтобы ты показал каждому из нас, в чем состоит наше наследие. И покажи каждому, в чем ты видишь нас сегодня? Как мы должны стоять перед тобою? Чтобы мы смотрели не только физическими глазами и пугались обстоятельств вокруг нас, но чтобы мы видели наше будущее, куда ты влечешь нас, ту славу, про которую написано. И я вот даже в этот момент чувствую нечто особенное, это время, когда я для себя должен решить, в чем я, личность, я призван, кто я, для чего я. Или я чувствую себя таким верующим, но все-таки сирота без папы-мамы. И, и, и меня кидает в волнах с реальности, то вправо, то влево. Но или если у меня корни которые просто пустили глубоко, связали меня с любовью Бога. И сегодня Он хочет укрепить нас, наше основание веры. И мы в одиннадцатом стихе. И вот ковчег Завета, Господа всей земли, пойдет пред вами через Иордан. И Божье обетование они перед нами. То, что Он обещал исполнить для нас. И у Него есть вся власть. И когда я чувствую, что я поместил себя, и вокруг распространяется Его суверенная власть, я защищен и сейчас из этого куска писаний последний стих 13 стих 3 главы иисус навин и как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли ступят в воду Иордана, вода Иордана иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеной, такая бам, дамба поднялась, плотина. И здесь есть, особенно в Иврите, интересная игра слов. Когда мы стоим посреди Иордана, посреди воды, бурно текущей, все то, что сталкивает нас с ног и заставляет упасть. Но здесь сказано, ты стоишь, и Бог останавливает воды возле тебя стеною. И мне очень нравится, как поэтично и мощно выражают эти слова ⁇ Руха-Кодеш ⁇ через слово. Итак, друзья. Писаниями мы должны вдохновляться, чтобы они сопровождали нас по пути, по которому мы идем. И, и пусть наши реакции на реальность не будут вдохновлены всякими Фейсбуками, гуглями и другими э, разными соцсетями и конспиративными вещами, но вот этим словом, чтобы мы могли утверждаться. Это, это нормально знать, что вокруг происходит. Но здесь, в этом слове, есть то, что называется утвержденность, уверенность и защита. И, и также четкие правила, следуя которым посреди бури ты выстоишь и не, по, не пострадаешь. Новый путь, новая Новое повеление. И второе, о чем я сегодня хотел говорить, о том, чтобы мы могли укрепить э, наши основания. И я в сегодняшнем состоянии обязан заботиться о том, чтобы основания моей веры были укреплены. И это связано с противостоянием тем сомнениям, которые пытаются разрушить мою веру в Творца и в Его Сына Иешуа. И я должен быть утвержден в этом основании, которое просто подпитывает мою смелость противостоять сложностям. <наречес> И я сейчас открываю, пожалуйста, вместе со мною послание евреям. И чисто, чисто исторически эта книга была написана в непростое время для уверовавших евреев, особенно в первом веке. И как историки говорят нам, эта книга была написана перед разрушением второго храма. Но верующие евреи э, на территории Израиля подвергались серьезным преследованиям за веру. И мессианские в это время много страдали. И давайте послушаем то свидетельство, которое написавшее это послание дает читателям. И я чувствую, что он к нам говорит сейчас эти слова. Десятая глава, 35 -й, 36 -й стих. Итак, не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние. То есть, стойте в вере, и Бог вознаградит вас за это. Не оставляйте своего упования на Бога, то есть, я сделаю себе какую-то кубышку, и она мне поможет. Нет, она не поможет. Ваше упование на Бога поможет вам. И уверенность в Спасителе, это не просто так. И я просто имею это утверждение. Я стою твердо в Его любви. 36 стих. Но терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью и получить обещанное. Совланут. Старое еврейское слово. Савланут. Нам нужно терпение. Нам нужно терпение. Совланут. И если мы переходим к 11 главе евреям, то там есть целая перечень сильных в вере людей, которые часто были слабы, но сильны. Я прошу вас сами почитайте этот стих, 11 главу, даже несколько раз прочитайте. <свят> потому что Бог хочет, чтобы вы почитали примеры жизни и поведения в сложных обстоятельствах других людей и смотрели, как они укрепились. <свят> Почитайте это сами. <свят> и увидите, там были просто ужасающие обстоятельства вокруг них, и это супер, потому что Бог про нас думает так же, как про них. Если дает нам их примеры, мы можем взять и этими примерами тоже изменить свою жизнь. И, и я перепрыгнул 11 главу, и мы сейчас в послании евреям 12 глава. И опять э, автор начинает Посему, он несколько раз здесь использует это выражение. Посему, послушайте. <существует> вот почему я говорю вам эти слова. <существует> Чтобы вы были. То есть он говорит, я уверен в вас, вы будете как они. Посмотрите на них, на этих свидетелей. <существует> Ma וג ת ח הח o tanו bekaut,וslenו narza et מroz ה arrochלfannom,ב habitéu el jeש mechoen ה emouna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 И я очень-очень надеюсь, что мои слова говорят вам. Потому что я, когда их читаю, чувствую, как Бог опять и опять говорит ко мне. Свергнем с себя всякое бремя, и запинающий на нас грех, как там, осветитесь. И есть много-много и слов, и обстоятельств, и, и новостей, которые просто бьют в нашу грудь как молоток, как молот какой-то. И если вы как я, <связывая> и если вы какие иной раз вы, значит, тоже думаете примерно так: Боже мой! Как посреди всего этого балагана я могу выстоять? Никогда не были мы в такой ситуации. И Бог говорит нам, уберите от себя грех, нечестие, отодвиньте это в сторону, покайтесь, откажитесь от дурного вашего характера. Уберите этот ненужный грех, который... Тянет вас вниз. И иной раз некоторые делают для себя такие извинения, типа, ну так все сложно, ладно, я где-то там нарушу чего-то. Но Писание говорит в терпении. И будьте терпеливы, потому что дистанция, на которую Господь Бог поставил, это не спринт. Это длинная дистанция, называется марафон. Ну, знаете, марафон 42 километра, а у нас она подлиннее. И как я могу выдержать, сохранить, распределить все мои силы? Только когда я могу смотреть и видеть пред собою Иешуа, и слава Господня в его лице, потому что он уже претерпел такой уровень страдания, про который мне никогда даже снится не будет и не нужно. Но он, он знает и понимает уровень моего страдания и готов помогать. Но это не обобщающее к тебе, лично он направляется к тебе, к тебе, чтобы укрепить основание твоей веры. И если говорить проще, Он сам основание мое. И именно поэтому я могу укрепиться в это время. И в, этой же, в этом же самом стихе написано, что будет ситуация, когда Бог потрясет все основания, сам потрясет все основания этого мира, чтобы в этот мир раскрылся, и его великое царство пришло сюда. Как мы можем выстоять? Оставить страх, разочарование, смущение, заблуждение, не знаю, как двигаться. И все эти вещи, как мы можем продвинуться вперед? И есть люди, которые из-за всего этого э, вихря разных смущений чувствуют себя просто извините, отупевшими, моя голова не включается, я не знаю, куда я иду. И я хочу сказать, нам нужно исполниться смелостью или мужеством сердца. И, то, что мы, и стать примером для многих сегодня. И мужественное сердце – это... Когда у тебя есть способность быть рационально положительным в сложные обстоятельства. И сердечное мужество, или мужественный, это не значит, что ты можешь все сделать. Но это значит, что я могу проходить сложные преграды. Иной раз даже болезненные вещи. Иногда, к сожалению, это могут быть какие-то трагические ситуации. Но я не теряю, не теряю надежду. Я не теряю веру, надежду и знание того, что Бог со мною. И именно в этом плане Бог хочет дать веру. Утверждение, крепость для нас. Он не оставил нас. И Он пообещал, я никогда, ни при каких обстоятельствах не оставлю тебя. Но это уже часть нашего хождения с Ним не терять его из виду. Очень часто по-человечески мы становимся разно рассмотрительны, мы смотрим в разные стороны, и мы впечатляемся от того, что видят наши глаза. И сейчас, когда интернет, он является э, нераздельной частью нашей жизни, вообще это все выплескивается Одно. на И мы только видим всплывающие окна, статистика за заболевания статистика сложностей в мире статистика войн статистика нестабильности экономической но вот пример и наверное многие из вас слушали, слышали такое имя алексей навальный я, я сам как бы заинтересовался его историей. Он почти умер, будучи отравленным. И у него была там вполне защищенная ситуация в Германии. И он уехал туда, чтобы там вылечиться от всего этого э яда. И после этого он, что он сделал? И он возвращается опять в то самое место, откуда он ушел. И сейчас он арестован, все вы знаете эти новости. Что это такое? Что случилось с ним? Для чего он делает это? Это они сумасшествовали? И я не хочу никоим образом ассоциировать себя с политическими ситуациями, но хочу вот этот пример просто показать, что он живет ожиданиями какого-то своего будущего. И он готов жертвовать собою, потому что в его голове есть какое-то будущее, ради которого он идет на какие-то жертвы. И он выбрал для себя стоять в смелости. И я принес, привел этот пример чисто, чисто как пример в эти дни, когда пандемия и нестабильность в мире. Мы верующие в Иешуа должны видеть правильное будущее. Как верующие первого века, когда они подвергались колоссальному давлению. Когда в той среде они жили в религиозно-политическом обществе, и религиозная верхушка сказала, вам нельзя исповедовать веру в Машеха. <эр Susse once again> таким, <Masters> но, но они сказали, как мы можем послушаться вам больше, чем Богу, и молчать о том, что видели, переживали и чувствуем. <Independence> и вот то, что я чувствую от Духа. <ком> <household> <Nada> Ты должен стоять и ты не должен бояться ассоциировать себя с Иешуа или учеником Иешуа. И я сейчас призываю тебя чтобы ты мог исповедовать свою веру словами и жизнью, что ты его ученик и последователь. Что может случиться? Максимум, сегодня возможно, это просто тебя кто-то проигнорирует. Раньше могли за это. И возможно, изменятся обстоятельства, и вера в Иешуа выйдет за пределы имеющихся законов, и опять будем физически гонимы. Все может быть. И если мы посмотрим назад в историю, увидим много примеров, как многие, гонимые за веру в Иешуа, выстояли, и их свидетельство повлияло на многих. И вот еще одна еще один пункт, который я хотел сказать вам. Итак, я начал свою проповедь с того, что говорил о вхождении в новую территорию. Помните, ноги посреди Иордана. Второе, второе, второе что я говорил с послания евреям, быть утвержденными или укрепиться в основаниях нашей веры. И äh, последний пункт, о чем я говорю сегодня сказать, почему мы это делаем, для чего, какой смысл? Ла, ла, ла, ла, почему ла, мы должны все это проходить? Таво, малхудха, ба, Потому что когда-то еще провозгласил в молитве Отче наш, твоя воля и сила и слава придут на землю, как на небесах, Будут так и на земле. И в один день это исполнится. Но без вот этих вот сопутствующих потрясений Мессия не придет. Малхуто, царство его, не придет без вот этих вот разделяющих, сложных обстоятельств. И в нескольких своих выражениях Иешуа говорит в последние дни или последние времена И он говорил, что последние дни они будут сильно напоминать муки схваток при рождении ребенка. И я уверен, что те многие мамы, которые проходили через э, схватки, когда их вся внутренняя сживалась, для чего это мне надо? И по-мужски мы это не понимаем, но многие женщины могли сказать, почему, почему, почему это так? Для чего? Но она знала, и она знает, для чего. Потому что ребенок рождается в этот мир. Потому что воздаяние, которое она получает после всех этих болей и, и, и мучений, это вот этот ребенок, который у нее на руках. И то же самое с нами. И вот эти вот периоды меняются и сопровождаются вот этими сильными рожде... схватками рождающей. Потому, Потому что царство Его через эти сложности, через эти схватки рождения придет царство царя Мессии. И без этих сложностей невозможно. И это причина почему. И поэтому важно стоять в терпении, в уповании на Бога и проходить это место. И Новый Завет рассказывает, что мы, когда строим, то есть только два пути строительства, или на скале, или на песке. И те, кто построили на скале во время вот этой бури, почувствуют, что не зря они приложили столько усилий. На чем я стою? И я спрашиваю вас, а вы на чем стоите? И под вами песок или скала? в Псалмах написано, когда все становится неподъемным, слишком сложным для меня, там сказано, и возьмет меня Бог и поставит на скале, на скале своего спасения. И есть такое высказывание в Писании, «Ты Бог, цурь Ешуати, ты, ты Бог, скала моего спасения». Я хочу закончить эту проповедь с молитвой. Но есть у меня для вас объявление. Я хочу сказать, вы можете выстоять стойте на скале. И если вы родились в это время, то родились специально, чтобы быть способными выстоять на скале. И это не случайно, что ты, который себя считает, возможно, слабым человеком, в это время родился. И посреди всего этого балагана Бог хочет дать нам утверждение. Пейте из Его Слова смелость. Я пришел сегодня, чтобы ободрить вас, чтобы Бог мог обновить, освежить нашу веру и дать нам смелость. Давайте будем молиться. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за те обстоятельства, в которых мы сейчас находимся. Мы не одни, не, мы, у нас есть надежда, и у нас есть основания, в которых мы Погружены. И мы благодарим Тебя, что Ты утверждаешь нас в Твоей любви. И Ты прошел, Иешуа, перед нами сложный путь. И мы можем сегодня стать посреди ревущих, ревущей реки. И мы можем слышать Твой голос и идти за Тобою и перейти на другую сторону реки, перейти этот Ярдан на новую территорию, там, где Твое Царство. Благодарим Тебя за то, что Ты именно в это время дал нам родиться. И ты этим самым временем, когда мы родились, выбрал нас для этой супер-серьезной задачи. Чтобы мы могли быть глазами твоими и устами твоими и твоими руками этому поколению, которое нас окружает. Амин. Туда, это Туда, Раба. У меня нет слов добавлять. Это было просто то, что нам надо. Спасибо большое. Друзья, мы сейчас через момент подойдем к еще одной части прославления. Я хочу, наверное, провозгласить Берката Коганим, благословение Аронова. Еще раз огромное спасибо, Итан, для нас большая браха. И я прошу тех, кто еще сидит встать, я скажу бирката такого ним. И варехлиха донай ваишми я иродонай панавелиха в ихунеха, донай садонай панавелеха, вясем леха шалом. И я прошу Тебя, Господи, чтобы вот это сказанное было очень ясным в нас и просто. Было на кончиках наших пальцев, чтобы мы чувствовали это. Прошу тебя, Господь, ободри каждого человека. Друзья, мы рады быть с вами, мы рады послужить вам. Я прошу вас поддерживать нас своими молитвами и своим участием. Пусть Бог благословляет вас. Э, кстати, мы молимся на наших молитвенных собраниях также за общие проблемы. Если вы там их пишете в чате, то я передаю Ицхаку, который сегодня читал Кадиш, который сегодня пел, и у них есть молитвенная группа, где мы молимся о вас. И для нас это также привилегия. Еще раз шалом вам и пусть мы будем стоять на непоколебимой скале. И я вас очень люблю.